Еще раз. Никакой разницы. Да что ты будешь делать? Всем рок н ролл Мистер пруц в здании. Коктейли дома, и это, конечно, хорошо. Но пока будущие ролики находятся в производстве, надо же мне чем-то вас развлекать. Так что добро пожаловать во вторую постоянную рубрику Барлик без. Погнали! Вангую множество вопросов на тему ⁇ What the fuck is this? Ну, во-первых, за долгие годы в профессии бармена я повидал м -м, определенное дерьмо. Во-вторых, имея склонность разбираться еще и в теоретической части вопроса, а поэтому на многие вещи я могу взглянуть не только с житейской точки зрения, но и с научной. Ну и в-третьих, кто же нам расскажет, как мы на самом деле выглядим, когда культурно отдыхаем? Как не человек, который наблюдает за этим процессом последние лет 7-8? Уже я не помню. Ну а начнем мы с моего любимого барного мифа, который занимает достойное место в топе рядом с такими титанами, как поплевать через плечо, посидеть на дорожку и, конечно же, перешагни обратно, а то не вырастут. И это нельзя повышать градус Во-первых, придеремся немножко к словам В градусах измеряются углы В градусах измеряется температура Крепость напитков измеряется в процентах Если быть совсем уж дотошным, то в процентах содержания этилового спирта от общего объема жидкости Ша? Еще раз, температура в градусах углы В градусах крепость Процентах. Договорились? Тем не менее, любой уважающий себя дед в нашей стране с радостью поделится с нами великой мудростью. Дескать, крепость напитков нельзя понижать. Вот, выпил ты первый стакан, все, нижняя планка установлена выше, можно ниже, все, кошмар, мучительная смерть. И все бы ничего, но интересный факт. В Соединенном Королевстве, которое, кстати, не особо далеко от нас отстает в списке самых пьющих стран, любой не менее уважающий себя дед расскажет нам другое. Дескать, крепость напитков нельзя повышать. И знаете что? К черту статистику! Я там был, я их видел. И не похоже, чтобы они не понимали, о чем говорят. Так, что ж, в итоге, кому верить -то? Ну и, пожалуй, настал момент приоткрыть завесу тайны между повышением и понижением крепости напитков во время вечера Никакой разницы. Вот это поворот! Глобально, есть очень много факторов, которые влияют на степень алкогольного опьянения. Но в данном контексте действительно важным является только один. Это фактическое количество алкоголя, поступающего в организм. И если после хорошей длинной или пивной пьянки всадить в себя шотик крепкого, концентрация алкоголя в желудке, а вследствие и в крови резко возрастет и произойдет неминуемое превращение в урдалака или того хуже алкогольное отравление с незабываемым путешествием до уборной со всеми сопутствующими развлечениями. Если же наоборот, мы весь вечер пили крепкое, а потом начали шлифоваться вином или пивом, концентрация алкоголя в организме правильно продолжит повышаться и, как следствие, произойдет ровно та же метаморфоза с тем же незабываемым круизом. Можно сделать поправку на спиртовую основу, но это отдельная глобальная тема для будущих выпусков. Так что по факту вся разница в том, что первый вариант это быстрая, можно даже сказать гуманная смерть таких аракий. Вторая — это смерть отложенная, долгая и, возможно, мучительная. И вот тут может крыться маленький подвох. Дело в том, что легкие напитки, они на то и легкие, что пьются легко. А тем временем в среднестатистической порции вина, подаваемой в среднестатистическом заведении постсоветского пространства, фактическое содержание алкоголя — не крепость. А именно, сколько там непосредственно этилового спирта Как правило, может быть едва ли не выше, чем в порции крепкого алкоголя В тех же заведениях того же пространства Для вычисления этого, кстати, есть специально обученные калькуляторы Оставлю ссылочку в описании Так вот, если мы выбираем путь понижения мы имеем совершенно не шанс бесконтрольно потребить гораздо больше алкоголя, чем стоило быть. Своего рода это можно считать аргументом в пользу доктрины непонижения, но в любом случае, еще раз, речь здесь идет о количестве алкоголя, поступающего в организм. И форма, в которую он поступает, не важна. А посему все тактики, стратегии и методологии могут помочь только контролировать количество потребляемых напитков но формула все та же больше пьешь больше страдаешь а сейчас я открою миру секретную технику придуманную самыми секретными спецслужбами в секретной вселенной знаю свою мир серьезно вот так просто ну хорошо хорошо во время трэша угара и садами проще сказать чем сделать но результат как правило того стоит Тут либо умерить свой аппетит и хорошо провести время, чтобы остались классные теплые воспоминания Либо превращение в бурдалака, пару дней в состоянии озлобленного овоща И пару недель страшного стыда, слушая все вот эти вот легенды, что же такое ты творил в бессознанке а Это так себе мероприятие, я проверял Запасись ограниченным количеством алкоголя Установи временные ограничения если выпиваешь в баре, расскажи бармену, что ты пьешь, сколько ты пьешь, сколько ты не можешь пить и чего тебе вообще нельзя. Попроси его помочь тебе держаться в нужной кондиции. И я уверяю, если это добросовестный бартендер, он никогда тебе не откажет. А если вдруг отказал, то не ногой больше в этот бар. Нет-нет-нет. А вообще у всех есть какие-то методы, фишечки, лайфхаки, как быть бодряком и потом не жалеть. И я думаю, самое время поделиться ими в комментариях. Ведь, как говорят наши англоязычные друзья, «Sharing is caring». Ну и конечно же не забываем подписываться на канал, ставить пальцы вверх, нажимать колокольчик и писать в комментариях, как вам этот выпуск, что можно сделать еще круче и на какие еще околобарные темы хотелось бы подискутировать в этой рубрике. А на сегодня все. Всех люблю, всем рок-н-ролл, не болейте. И помните, лучше меньше, но вкусно.